Давайте теперь о ценах. Давайте о сегодняшнем. Да. Да. Что вы скажете, как человек, который непосредственно занимается производством продуктов питания и знает в экономике больше нас всех вместе взятых в сто раз. Нынешний рост цен, нынешняя инфляция, насколько они обоснованы? Нет, подождите. Что такое обоснованно и необоснованы? Это последствия работы правительства Российской Федерации, не более чем. Мы об этом говорим постоянно. Кстати, КПРФ, Геннадий Андреевич Зюганов и фракция КПРФ вносили предложение о регулировании цен. И только уже глупый не знает, что везде, в том числе в капиталистическом обществе, в рыночной экономике, все цены регулируются. У одних больше, у других меньше, различными экономическими законами. Наши решили, что никакого регулирования не будет, никакого стратегического планирования не предусмотрено. И есть только одно – Рынок дикий, который должен все разрулить. Ну как заморозки ну, вот, вот по... были. Были заморозки цен. Это вот в вашем формате или нет, это неправильно? Подождите. Заморозки цен это вообще ни о чем. Есть понятие, ну давайте я начну рассказывать с самого начала. Если вы постоянно повышаете цены на составляющие себе продукции, а именно на семена, потому что они импортные, на электричество, потому что кому-то хочется повышать тарифы, на газ, на солярку, которая непонятно, не падает, а цена на солярку растет то рано или поздно вы достигнете того, что производить слихозпродукцию в стране будет невыгодно. Тогда начнется сокращение производства. Если производство сокращается, на рынке меньше товара, то цена на него растет. И поэтому тут надо понимать, что долго-долго издеваться над крестьянами удавалось, да, вводить там Меркурии, Платоны, маркировки, всякие там поборы, значит, увеличивать цены на все. Значит, вот так и крестьяне перестали сажать продукцию. Мало того. Еще мы же подвержены климатическим изменениям, в том числе и вот засуха была. Да? Это повлияло на определенные группы товаров. Плюс к этому, поскольку продукции меньше, а вот эти торговые сети, никто их не отменял, их рыночную составляющую, поэтому они всегда увеличивали цену вдвое, например. Да? И если вы сейчас обнаружите, что мы там продаем капусту по 20, по 25 рублей, то оно в магазине лежит по 50, например. Ну, две цены за пять дней продажи, ну, это как-то не так. Поэтому коммунисты всегда говорили, что нужно регулировать цену. Регулирование бывает разным. Заморозка цены – это не решение проблем. Есть понятие баланса продовольствия и понятие, что такое справедливая цена. То есть, если вы берете все составляющие себестоимости, считаете примерную цену, как, кстати, делают в Израиле и во Франции, а потом определяете, что с учетом торговой наценки цена может быть не выше вот такой-то. Тогда вы получаете там, госдотации. Вот. И второе, кстати, чтобы вы понимали, во всем мире за продовольствие платят две категории. Первое, сами жители, люди, которые должны быть богаты. А второе, это правительство через повышение, под, э, субсидии, субвенции сельскому хозяйству. У нас смешные э, разговоры о том, что мы поддерживаем сельское хозяйство. Белорусы и казахи поддерживают свое сельское хозяйство в разы больше, чем богатая Россия. Ну, богатая в понимании, что денег много. Поэтому Но, в, результат... в, раз, в разы больше этой... смысле на, на душу, ну, грубо говоря, на, на производство. На килограмм, на килограмм. На, килограмм. Угу. на литр, на что угодно. Вы смотрите, на, о чем вы, что вы имеете в виду. Поэтому естественным путем уменьшилось продовольствие, хотя там приписки в сельском хозяйстве никто не отменял. Вы знаете прекрасно, да? Но даже с теми приписками понятно, что мы никуда, то есть себя не обеспечиваем, а что такое себя обеспечивать? Если слышали, была такая штука, доктрина продовольственной безопасности. Это физическая доступность продовольствия и экономическая доступность продовольствия. Что такое физическая доступность продовольствия? В магазинах все есть, но никто не говорит о качестве. И поэтому Россия в месяц закупает на 75% по сравнению с прошлым годом больше пальмового масла. Вас это радует? Куда Нет, эта не радует. Ну, и все. Значит, качество продукции о нем забыли и сказали, ребята, главное накормить людей. Мы на 100% себя обеспечиваем как будто бы какими-то товарами. Кстати, вы знаете, что сахар, которым мы себя обеспечиваем на 100%, подсолнечное масло, которым мы себя обеспечиваем на 100%, ну и еще ряд товаров оказался вдруг э, лидерами в повышении цен в этом году. Или зерно, например. Мы вот сейчас, я могу сказать, что комбикорм, шроты, составляющие части себестоимости молока растут в цене, несмотря на то, что говорят, что рекордный урожай. Это экономически вообще не но такая система сложилась в государстве России. И это при том, и что, что считается, что от всех этих антисанкций э, и вот всего, что происходило в последние несколько лет, э, производители сельхозпродукции еще выиграли по отношению со ну, всеми по крайней остальными. Мере, так нам обещали. Вы так... повторяете пропаганду. Я говорю, так считается. Подождите, я говорю о другом, о том, что для того, чтобы заместить продовольствие, надо было пустить инвестиции в сельское хозяйство. Одновременно. То есть вы можете что-то сокращать, но все равно э, или вы заводите в левую. Знаете, что белорусы, а как-то президентом наш Владимир Владимирович Путин попринял Лука Лукашенко, что вы же завозите яблок в пять раз больше, чем производите. Говорит, вы что думаете, все, что льдет из Беларуси из Казахстана, все произведено на территории Беларуси и Казахстана? Нет, конечно. И это все обман абсолютный. Значит, но санкции помогают только в том случае, если вы одновременно с этим даете преференцию самому отечественному производителю и э, даете инвестиции. Инвестиции не пошли в сельское хозяйство. То есть разговоров было много, а денег никто не дал. Ну, значит, ну и второе, <coughs> это вообще полная зависимость нашего сельского хозяйства от импорта. Абсолютное причем. И никто даже не рассказывает вам, что, например, если сейчас перестать возить яйцо маточного поголовья из США, то вся эта, э, успех э, куриного царства или там, э, бройлеров он пропадет через полгода. Как тут Путин Если говорил, перестать... что мы новую какую породу куриц вывели мясную? Кроссами, которыми пользуемся, это называется кросс, все импортные абсолютно, что и по э, птице, которая производит яйцо, и по бойлерам, бройлерам. Mm -hmm. то это импортные кроссы. Вы можете все что угодно слушать. Я же вот знаю, что на 100% мы производим овощи, вот сейчас вот капусту убираем. Так вот, свекла, морковь на 100% – это семена импортные. Капуста на 30% – наши, а на 70% – импортные. Картошка на 40% – это наша, на 60% – импорт А если вы возьмете средства защиты растений, комплексные удобрения, которые у нас, кстати, в цене выросли, удивительно – вы тут слышали, наши производители соков стали говорить, слушайте, мы сейчас цену на сок будем поднимать. Знаете почему? Они работают на китайском концентрате. Mm. А китайцы резко повышают цену на свой То есть продукты. ваш прогноз, цены на продукты будут продолжать расти? <как> не, они будут глопирующим образом продолжать расти, но нас, как обычно, спасет импорт, о котором никто не говорит. Вот сейчас мы mm. надеемся, не мы надеемся, а государство надеется, что сейчас урожай картофеля в Египте подойдет, и ценная картошка может упасть. Понятно. Но это не факт. Почему? Потому что есть еще одна тенденция. Люди ушли из ковида, стали больше потреблять. Ну и там есть спрос на рынке в том числе Павел Николаевич, Спасибо. простите, это ужасно интересно. И надеюсь, что вы еще расскажете нам об этом в эфире «Эхо Москвы». Мы вынуждены вас Прерваться, прервать. Да. Да, это не цензура, а время у нас закончилось. Спасибо большое Павлу Грудинину, директору совхоза «Имени Ленина». Павел Николаевич, но у нас есть еще э, нас две есть минуты У нас есть в Ютьюбе минут, да, пока ну, мы дорогие. вышли из эфира, но остаемся в Ютьюбе, нас э, зрители трансляции видят и слышат. Давай. Да, вы сказали о том, что э, картошка, тут мы как бы опираемся на Египет, а есть еще какие-то э, такие э, э, сферы сельского хозяйства, где мы думаем, что мы сами вроде бы, а на самом деле мы опираемся на импорт, о котором громко не говорим. Все остальные. Посмотрите, смотрите, если у вас продукции меньше, то некоторые вещи вы можете привезти. Ну, например, морковь. Если она не урожай моркови в этом году или, ну, будет, в многих местах была засуха, то вы можете привезти морковь даже из Израиля. Ну, откуда, где вы купите? Все зависит от цены. Но есть некоторые э, позиции э, товаров, которые вы нигде не купите. Например, гречка. Почему на гречку галопирующий цен? Mm. Потому что если не урожай некоторые России, не то растить. ее неоткуда привезти, потому что гречку едим только мы, но еще Китай, там ну, у него другая гречка. Вот и все. И поэтому, да, молоко мы привезем, значит, молочные продукты, что-то еще. А вот э, э, такие особые товары, которые ну, нигде не потребляются, значит, мы не привезем. С капустой будут проблемы, наверное, но меньше с картошкой привезут. Ну и еще раз, это же в том числе зависит от курса. Вы не можете сказать, какой курс будет через два месяца, например, да? Но весь импорт, это прежде всего евро или доллары. Uh -huh. И поэтому никто не будет, причем транспорт тоже подорожал у нас в России, привезти uh -huh. теперь гораздо дороже, чем этот. И поэтому все это, которое лежит не здесь, а должно быть привезено, оно зависит в том числе от многих факторов, от цен на мировом рынке, от курса евро, от транспортной логистики, которая у нас, к сожалению, не развивается, а только хуже становится. Поэтому эти многие факторы складываются во что-то. И бывают такие пики. Вот видите, сейчас должна быть самая низкая цена на овощи. Самая низкая почему? Потому что крестьяне производят, производят uh -huh. многое, да, им нужно излишки скинуть, цена должна упасть. И я просто смотрю на цены и понимаю, что, видно, крестьяне не произвели много. Да. Все, пытаюсь... мы уходим в эфир. Спасибо, Спасибо. вам огромное. Приходите к нам